посуда, блядь! <соснан> <соснан> Я шучу. Я, как... Ой, мой посуду постоянно, между прочим. И всем советую никогда не держать посуду грязную в раковине. либо манекен, либо какая-нибудь голова. И, короче, ну, Или ну, жертвы. Да. Будут... Кто ни разу не приходил сюда? Так, ну что ты Ты только эти не, не завали. Внизу, которые говно. Там говна еще нет даже. Как нет? Там все разложено аккуратно. Не бросай туда вниз. А ну скажем. Пизды получишь. Ну вот, опасно <звучит> Туда и нахуй Всё, иди сюда